Привет, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале Капитан Герман. И у нас с вами сегодня будет очень интересный выпуск. Если кто-то следит за мной, то знают по инстаграму, что у нас была спасательная операция. Мы ездили, спасали лодку. Забегая наперед, скажу, что операция была успешная. И лодку мы успешно привезли в Линтон Бэй Марина. А о том... Что произошло, почему и что мы делали будет сегодня наш выпуск. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы обратиться к своей аудитории. После того, как мы выпустили ролики э, о нашем отношении к людям, которые поддерживают войну, уже прошло несколько выпусков, и эти твари опять повылазили и начали писать всякое дерьмо. Хочу еще раз рассказать. Мы считаем, что все люди, которые поддерживают, находят оправдания, ищут причины, почему Россия это сделала, я считаю вас... Разями. Поэтому вы ублюдки, отписывайтесь с моего канала, нахуй, чтобы я вас здесь больше не видел. И любое говно, которое будет писать мне в комментах о своем мнении о том, как ему э, это видится, идет. Нахуй. Это моя четкая позиция. Вам нужно это понимать, поэтому отписываемся нахуй, с моего канала и чтобы я вас больше здесь не видел. Этот канал для свободных людей, для людей мира, а не для вас конченых упырей. Но для нормальных людей, которые после этого введения остались на нашем канале, поехали! Сегодня мне позвонил Брайан, это управляющий директор Линтон Бэймарина и сказал, что ему позвонили э, люди и очень просят спасти их лодку, которая находится в 108 милях от э, берега Панамы нужно организовать спасательную операцию и многие люди которых он спрашивал они не готовы к этому сложному решению но мы-то готовы, мы-то знаем чувствуем в себе силу и потенциал и сегодня мы едем в офшор для спасения лодки Дина у нас занимается подготовкой э, по питанию я занимаюсь подготовкой экипировки и всего, потому что как вы знаете, 50% успеха состоит из правильной подготовки поэтому мы сейчас занимаемся подготовкой и дальше выезжаем сегодня вечером в 19 часов в офшор потому что мы хотим прибыть на нашу точку где-то к утру чтобы заниматься всеми движениями уже по светлоте а не пересаживаться среди ночи в общем среди ночи мне этого делать не хочется поэтому мы выезжаем в ночь и с утра будем на месте. Мы проверили прогноз погоды, на первый день было немножко более жестко, вдоль берега ветра практически не было, а далее все переходило в желтую зону и далее в красную, то есть погода была немного роли. На следующий день погода становилась более спокойная, мы планировали на следующий день добраться до лодки и провести все процедуры. И на третий день все становилось вообще практически спокойно. И мы решили выйти вот в первый день, который немного более роли, чтобы обратно дойти на парусах. Мы решили использовать наши канистры с топливом, потому что на лодке было всего бочек на 500 литров. А мы хотели взять с собой не менее 800. Поэтому мы решили заправить наши канистры, которые у нас есть на лодке. Ну что у нас... Тут чуть-чуть бардака. Мы тут собираемся. У нас планшетки, всякие там у нас вон радиостанции. И все-все-все. Вот фонарики заряжаем, например. То есть полностью будем готовы. Тут у нас зарядная станция. Заряжается куча всего полезного. Фонарики, yellow brick. Ну что, ты готова? Еда, одежда еще не собрана. Теплая и мокрая. Но это сейчас легко решим. Так как мы знаем, что погода будет не очень хорошая, мы решили взять с собой наши непромы, потому что в офшоре, даже если погода более-менее нормальная, ночью все равно достаточно холодно, поэтому наша экипировка должна быть хорошо подготовлена. Также у нас есть много разного оборудования, такие как стропорезы, фонари. Кстати, по поводу фонарей меня спрашивают, Часто, что же за оборудование я использую. Мы используем Армитек. Кстати, это наши партнеры. В описании будет код. По нему можно получить скидочку. Далее у нас мы берем спасательные жилеты. И их будем использовать на нашей спасательной операции. Ой, я смотрю, ты готова? Почти. You ready? Первый пошел. Так, может, еще... Вон, пол. Будет такой, пельмень. Равиоль. такой Сейчас у меня важная задача. Мне нужно пополнить yellow brick. То есть это наш трекер, который будет нас трекать в пути, чтобы мы могли общаться. И если что, нам могли отправить координаты. И мы смогли отправить координаты нас, если что-то пойдет не так. Короче, это трекер, который имеет возможность двухсторонней корреспонденции. Так, у нас здесь все. Powerbank здесь. Шмотки, всякие ножи, фонари и прочее, прочее есть, еда есть. В тузике у нас лежат фендеры и веревки где-то там 150-200 метров длиной. Ну, в общем, мы готовы и выезжаем. Нас провожают тут вот такой шикарный закат. С этой понежнее Ready? It's Charlie Baby creative music. Yeah, yeah, yeah. siempre, estaré, siempre Мы летим за пределы этого мира и дошли до El miedo gurá converte tu valor No te rindas por favor Soy tu compañero de viaje Cargaré tu equipaje Mi cuerpo a tu abrigo contra el frío salvaje No soy como Hall o algún otro vengador Real como el Chapulín Puedo vencer el temo No soy como Hall o algún otro vengador Real como el Chapul что вы думаете мы уехали сегодня нет мы никуда не уехали потому что в середине всего процесса у нас оказалось слабое звено капитан этой прекрасной лодки сказал что ну его нафиг вот это вот среди ночи ходить Потому что это, сука, страшно. И мы возвращаемся обратно. Поэтому завтра нас ждет вторая серия. И мы будем продолжать наше путешествие только завтра с чистого листа. Поэтому в 6 вечера завтра у нас по таймингу новый сейлинг. Что, Дина, ты счастлива? Очень. Ты какая-то немногословная. Я сонная. Мы приехали обратно на лодку. Дина в Непроме. Привет, Дина. Привет. <смех> ну что, что вы думаете, когда вот такой вот облом получается? Это облом или возможность? Потому что у нас есть по этому поводу свое мнение. Но вот как вы к этому относитесь? Если с первого раза не получилось, какое отношение? Додавливаем или не стоит? Это важно. Ну, вот, как вы поняли, первый день у нас подошел к концу. Через два часа мы вернулись, потому что погодные условия были не очень. Пришлось вернуться из-за того, что данная лодка все-таки не является офшорной, а является прибрежным плавсредством. Поэтому мы возвратились в Линтон-Бэй, и на следующий день нас ждет... Уже операция номер два, потому что условия морские будут немножечко calm down, то есть море будет успокаиваться. Это у нас следующее утро, смотрите, сколько за ночь воды налила, полный тузик. Начинаем пить кофе и постепенно подготавливаться к сегодняшнему вечеру, потому что сегодня мы также выезжаем. Попытка номер два, сумки готовы. Провиженинг готов, планшеты все упакованы. Я упакован, Дина собирается и мы готовы выезжать. О экзактаменту, а! Todo el mundo a moverse, a menear sanscadera. hoy le vamos a dar candela, la noche entera, Je, llega y dice, baila, baila, baila, Menos, baila. organismo bailando, baila, baila, baila, baila. en lo logra bailando, baila, baila. ¿Qué estás esperando ¿Cómo se mueve? Mira, la que bella. no necesita tomarse otra botella está en una sola bail bueno. mi ritmo sabe que no es más de lo mismo todo se puede mirar la que bella. no necesita tomarse otra botella está en una sola bailato mi ritmo. Sabes que no Baileo, Michael Jackson, no tienes que impresionar, no, no. Simplemente es expresar lo que llevas muy dentro Aquí. de mí. Solo muévete al ritmo del build. No es quien lo hace mejor, si no quieres más feliz, no importa tu razo, tu religión. Si al final no somos tan diferentes, se pone en ambiente, en cualquier continente, bailando se entiende la gente. Baila, baila, baila, Acule la cadera, no se olvidan la baila baila la baila. vida a tu cuerpo tu organismo mejora bailando baila baila baila movimiento en equilibrio tu cerebro no lo logra bailando baila baila baila Dale vida a tu cuerpo mami que estás esperando ¿Cómo se mueve? Mirala, qué bella. no necesita tomar su obrailla esté en una sola bailando mi ritmo sabe que no es más de lo mismo ¿Cómo se mueve? Mirala, No necesita tomarse otra botella, estén una sola bailando mi ritmo. Sabes que no es más de lo mismo. Aprende al momento, aquí no hay por qué culpirse, bailar es la mejor forma de desinhibirse. Ey, no te pongas pero ni freno, que las ganas se te notan y el ritmo está bueno. Esta noche no paramos, que lo que se nos ríen. Arriba las copas todo el mundo que hoy se brinda Por esta vida tan linda y vosío bailando mami La pasamos de acá Chi Bailame bailame bailame Bailame получили новую координату и лодка уехала на 8 миль э, в сторону вот сейчас мы проложили новый курс и едем туда это наша последняя координата на 2 часа назад Делай, делай, делай, Mira, ¿es la это lluvia? Lluvia. es el barco limpio? <risa> я хочу увидеть всех. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! stop. stop, stop, stop. stop, stop. Reverse, reverse. Back! Back! Back! Back! Back! back. Back back back! Yes. Stop engine. Stop engine. Okay. This is the rope this is the ropes off of the, uh, the big hole. Ah, yeah. ah, You have a white fancy Окей. Okay. <laughs> still on. Yeah yeah. Oh. Good. Means we got a little bit of life. Я сапоги в эту в сумку все складываю. Все, мы запустили лодку. Кордина тут у нас довольно сидит. ставки пластиковой нитки загнуты я боюсь просто его поломать потому что парус как вы видели был открытый оно там все перепуталось я его аккуратно собрал ну, насколько это было возможно ну и пока так и оставим тем более тем не менее мы идем с передним парусом на скорость на узел возросла быстрее будем на самом деле лодки немножечко досталось то есть пришлось нырять, срезать с винта, там куча веревок было. Э -э, Какие-то пакеты полиэтиленовые, какая-то херня была намотана. Но это ребята сделали с металлической лодки. Э -э, тут внутри куча всякой... Вот, Что-то натекло, сейчас вот включили, билж заработал, мотор у нас тоже не запустился. Мы его подкурили, была еще одна батарея, то есть включили, ну, вроде все работает. Ну, руль не работает, то есть, ну, автобилот работает, нас устраивает. Руки открыли. А сейчас, как я вам ранее обещал, я вам расскажу, что же произошло, и мы с вами сделаем определенные выводы, я вам выскажу свое мнение. Итак. Лодка вышла из Панамы, из Shelter Bay Marina и направлялась на Багамы, потому что владелец живет на Багамах. На лодку был нанят капитан, который сертифицирован US Coast Guard, то о чем он говорил неоднократно. Далее они вышли в море и где-то в 100 милях от берега их застал шторм. Я не уверен, что это был сильный шторм, но самое первое, что случилось, они включили мотор и шкот переднего паруса выпал за борт, намотался на винт и лодка потеряла управление. Они пытались убрать парус, пытались поставить лодку против ветра. Но за счет того, что был сильный боковой дрейф, у них это не получалось, потому что, судя по всему, делали они это с передним парусом. Было очень большое усилие на руле, и они порвали троса, лодка осталась без управления. Капитан начал паниковать, мотора нет, управления нет, ситуация критическая. Вместо того, чтобы думать о аварийном тиллере или что-то еще думать, на радио была активирована кнопка «Дистресс». И на помощь лодке, на сигнал Mayday прилетел US Coast Guard самолет, который кружил вокруг лодки. И первое, что он спросил, ребята, вы горите? Ответ был негатив. Вы тоните?". Ответ негатив. Почему Mayday? Что случилось? В этот момент капитан не придумал ничего лучше, чем соврать и сказать, что у владельца лодки инфаркт. И Костгард вызывает на помощь большое коммерческое судно. Судно приходит и начинает процесс эвакуации. Капитан эвакуируется первым с лодки. А владелец говорит, я не поеду, это моя лодка, почему я должен ее покидать. На что ЮС э, Костгард говорит, извините, ребята, у вас инфаркт. Мы активировали Мэйдэй, все должны покинуть лодку. Отлично. Take off! Quick turn! Keep burning! Yep yeah. Да? It автопилот autopilot. It's steering works only on autopilot. So okay. just did только only with autopilot. спасибо much. The perfect job of everybody. <laughs> you stop it with the fuel, yeah? okay. <laughs> Может, да не надо, этого достаточно, здесь же нет волны. Я вот <laughs> Ну что, друзья, как вы видите, наша спасательная операция подошла к концу. Лодка успешно доставлена в Линтон-Бэй Марина. Такая история, на мой взгляд, очень показательная. Давайте разберем ошибки. Первое. Компетенция. В этом случае нужно четко понимать, насколько у тебя хватает компетенции. Если ты иншор, то, наверное, лучше брать на себя задачи, которые для иншора, а не брать то, что нужно идти там тысячу миль в офшоре. Чтение прогноза погоды. То есть в этом случае все понятно, если человек попадает в погоду, которая не соответствует его знаниям, то это может привести вот к таким ситуациям, какие мы видим. Далее, четко понимать, где Мэйдэй, где пан где Пан-Пан Медикал, то есть вот эти аварийные э, сигналы нужно активировать в случае, когда они соответствуют действительности. Делаем чек вот это обязательно, я уже неоднократно говорил, что все юридические аспекты нужно на яхте соблюдать собственно это то что я вам могу рассказать про эту ситуацию потому что больше я ничего не знаю то чему научились мы наверное не новость ни для кого что курсовой автопилот следует курсу так вот чтобы этот курс был лодка должна двигаться и двигаться так чтобы gps мог определить курс иначе кнопочки влево вправо не работают а для того, чтобы они заработали, вам нужно иметь уже там определенную хорошую скорость, то есть нужно заходить, как мы заходили, не останавливаясь и тыкая просто бесполезно, что автопилот в этом случае даже не поворачивает радар. А нужно задавать хорошую скорость и на этой скорости заходить, тогда курсовой автопилот будет работать. Если у вас э, steering автопилот, то есть когда вы можете просто влево-вправо поворачивать радар, это к делу не относится, но в данном случае у нас был автопилот только курсовой, на это нужно делать акцент, если у вас э, аварийно вы заходите и у вас нету steering автопилота, то есть нету переключения на автопилоте, что он просто поворачивает радар, это тоже важно. Теперь, что же будет дальше с капитаном в этой ситуации? Будут судебные процессы. Владелец лодки подает в суд на капитана за вот то, что, собственно, произошло, за халатность. Будет проверяться лицензия, которая сертифицирована US Coast Guard. И далее компенсация всех затрат, а затраты были большие. То есть, я думаю, что суммарно там, около 10 тысяч долларов они потратили, потому что это была уже не первая поисковая операция. Поэтому данная сумма, скорее всего, ляжет вместе со штрафами и судебными издержками на плечи капитана. Ну, а владелец чинит свою лодку, которая сейчас поднята на драй-доке. На этом наш спасательный выпуск подошел к концу. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо всем адекватным людям, которые с нами. А неадекватные мы говорили, что им делать в самом начале этого видео. До встречи в следующем выпуске. Пока!